Оружие. На всякий случай. Это же программа. Их всегда одинаково загружают. Хуме учит нас, что сколько бы раз мы не бросали камень, и он падал на пол. Вы не знаете, что случится в следующий раз, когда вы снова его бросите. Возможно, он упадет на пол, а может, он полетит к потолку. Прошлый опыт никогда не гарантирует будущее. Значит... Значит, нельзя быть полностью уверенным. вот так. Мы вошли. У тебя есть 10 минут до закрытия почты. В этом районе полно народу, а к свертку никто не притронулся. Номер ящика 731222. Поняла. Эй, можешь сказать призраку, что если он не выйдет, то мне можно будет взять его ботинки. Итак, внутри или снаружи? Я возьму сверток. Будь на связи.